выезжаем сейчас а, в смотровом -туре, посмотреть наш замечательный долгожданный комплекс Санкт-Петерпольск, который мы проводим очень много различных мероприятий. Показывать фотографии теперь мы это будем поочередить, лицезреть именно наш замечательный комплекс санкт он был начат в строительстве за счет денег инвесторов. Инвесторы – это наши партнеры. На некоторое время, когда партнеры приостановили информацию о комплексе, то, естественно, он приостановился в своем строительстве. Сегодня большой поток клиентов идут в нашу компанию, видят, что компания реальна, с большими перспективами, то они присоединяются к нам. И просто счастлива потому что они сами начнут созреть все законительство, которое проводит подрядчик, и у которого договор с нашей компанией то есть в компании Милинио мы участвуем в облачной программе, которая позволяет нам зарабатывать денежные средства на покупку недвижимости. А компания Монолик предоставляет нам выбор вилла апартаментов, бунгаут, хаос для нашего будущего проживания. То есть Монолик состоит своего рода агентство продажи недвижимости, с которым мы сотрудничаем. И это, конечно, очень надежно, потому что знать руководителей в лицо. Держаться за их руками, знакомиться с учредителями. Вот мы подходим к нашему знаменитому комплексу ⁇ Сан-Митрополис ⁇ Будем его отходить со всех сторон. Это живое доказательство, что компания существует. Посмотрите, какой дизайн. Ни такого еще не встречались. Здесь есть две квартиры от компании и несколько квартир на перепродаже. Здесь ремонт. Да. Это ремонт. Только не болит. Никто не переливает не самого. Вот, Лимоны валяются просто бесклозные под деревом. Лимоны, подходи и бери. Вот так вот они просто в бесложном состоянии. Мы покупаем. Не успеваем насладиться этим А здесь, вы вот, представляете, как Добрый это классно Так, друзья, привет еще раз Мы находимся на центральном офисе компании Монолит Китрус Офис компании Монолит Китрус Это вот наш официальный партнер риэлторской компании Которая обслуживает с компанией Милени Джангелла -милл Смотрите, как это таково в а комментариях сейчас это была кампания. Жизнь деньги Тамара Виля. Кого? Али, ты Али, Али, Привет-привет, друзья! Сейчас, я, сейчас мы находимся у жилого комплекса Сан-Метрополис. Обратите внимание, смотрите, какой шикарный вид. Это все, Сан-Метрополис. Наша компания. Заказ был построен за счет нашей компании. Вот смотрите, какая красота. Бассейны такие чистые. Прям все синие. нет мусора. Вот это наш коллектив. Угу. Земляю. Мы для проекта сам метрополит. Здесь <связывается> вот горы, <связывается> вот здесь море. Вообще красота. алаберген наш <связывается> певец. Ну я живу здесь. <связывается> Живет <что>? здесь. <связывается> <Ижатик>. <связывается> мысленно. Роза, пустанай. <связывается> пустанай. Ага. Алмата. Бульжа Пай Алмата. Жанар Алмата. Жанар Алмата. Бульжан, Ара, Алмата. Бульжан, Ара, Алмата. Разгуль, Алмата разго да? привет, привет копчагая не передать шикарно все красиво все это надо здесь быть это все Смарт. валите начало мой спонсор <с <с Тамара Власова, моя, вы считаете, <сёк> а, да, да. сейчас Даулет да, Кокозов, Казахстан, <сёк> суперлидер, суперструктуры. <сёк> потрясающий парень, просто потрясающий парень. <сёк> <сёк> Я <сёк> так <сёк> рада, <сёк> что наконец-то мы встретились <сёк> по твоей отчью, это На точно. этой благословенной <сёк> земле. <сёк> да, А это вода? А это что за растение? Как? Слатусы. А, Слатусы. а ничего себе! Как ты а, а, Как цветы растут, да. Слатусы. Какие Слатусы. большие. Да. Это проект Сан-Метрополис. Специальный заказ нашей компании. Заказ нашей компании был построен проект Сан-Метрополис.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 Да. Вот, открытая квартира. 45 квадратных метров. Спасибо, Милениум! Спасибо! Благодарим, Миллениум! Всем быстрее! Спасибо, да! Валентина! Спасибо, Что значит Спасибо, Что значит вдохновение? И сейчас предстоит большая командная работа и массовое шествие.